Заходи на Барщину! Заходи на Барщину! А Панщину! Почему на Панщину не вышел? Воскресенье сегодня. Воскресенье? Ух ты! Молодость! А панские шнифки? Закона нет. На панщину гнать. А ну покажите ему закон. Хлеб же осыпается. Устим, устим. Да я теперь стал самолюбоват. Отдай. Еще накладывай. Потянет. Добро купить. А сердушку достану собирать. Давай, захватина. Убью. Не бей. А ну ж дикет. до самой смерти никому не говори. Слышишь? Слышу. До самой смерти. Бежать не надо. Остан, сын мой. Расти большой. Берите люди на чужбину, горсточку земли родной, смовила к деду. ехать. Без Божьего благословения. Пусть батюшка скажет слову людям. Подал в дорогу. Дешево я продал плану в На господской половине никого нет. Пожалуйте, ваша милая. христиане, поморимся Господу, что благословил вас на дальнюю дорогу, и мирное житье на новых местах под милостивой рукой нового господина вашего и благодетия Вареницы. Не поедем, не поедем! Спаси нас, батюшка, куда нас продали? Пану Вареницы, пану одной веры, одной крови с вами, не гневайте Бога, покоряйтеся. I'll bark you. Lollinger. Lollinger. Lollinger. Lollinger. Вашего позволения, за Украину на Херсонских степях. Еще вина. Пан мой! где пан? Бунт! Холопы взбесились! Не хотят ехать, еле ноги унес. Не хотят? Заполю. Не торопи. Ты кто такой? У меня на лбу паспорт. Печать царская. Смотри. Он кормолюк. Задела, дело. Хлоп. Давай за продажную на людей. Я отказываюсь. Я же сам украинец. Догадливый. Вынимай деньги, что на торговал за людей. Августин, скажи, Августин, людям, что паны от них отказываются. Нет уже ни купца, ни продавца. А деньги, на вот, раздай народу. Бери, Андрей, обоих панов на одну осину. Молодчина. Как зовут? Не узнаешь? А я сразу узнала, будто сердце вдарила. Помнишь, амбар, зерно, суд Девочкой была, а запомнилась на всю жизнь. Алянка, девчонка. Надеюсь, Аляна. Десятых бунтовщиков гоните к заседателю, на рассвете сам поеду в Литин сдавать их солдаты. Счастливой вам дороги, благослови Боже. Подержать. Прощение, прошу, пан Клопицкий. Я приезжал к вам в малеток, но меня не допустили. Ваш управляющий забирает мой хутор. У пана Альшевского нет права на этот хуторок. Но я же имел договор с паном Дембицким. Единственный наследник покойного пана Дембицкого я. Это разбой. В своих владениях. Мне ни к чему этих уторгить. Мелкопоместная шляхта всегда была дерзкая и неблагонадежна. Вам придется поискать пристанище в другом месте. Я найду это пристанище. Но берегитесь, пан хлопит. лет не видал сына. Сиротой остался, когда Марину допросом и замучили. Пожалуй, теперь и не узнал бы Дэвидис встретиться. Ого, он уже большой парень. Сегодня же ночью иду на Смелянщину за сыном. Он с кормиликом повидаться. Ты ведь меня знаешь не первый год. Зачем тебе кормилка? Спасти людей от пыток. Заходи. Шляхтич Ольшевский хочет с тобой поговорить. Пыхала тебе Загоновый шляхвич. Видно, и тебя допекло вельможное панство, коль сюда прибежал. Не обо мне речь. Страшную расправу учинили паны в Воду диковки. Сейчас узнал, что крестьян блично погнали. Кто эти паны? Хлопицкий я Панасенко. Знаю, как поймать Хлопицкого. Помогу. Ладно. Ну и ты пойдешь с нами. Пойду. А Приехали, ваши милые. Выходите. Их Не убивай. Я денег дам. Я... Деньги? Сам возьму, когда надо. Сколько душ ты в Литин отправил на расправу? Десять. Августин, помоги пану написать письмо. К заседателю. Он их халопов. Я обманул Паныч. Куда теперь пойдешь? Анство мои враги. Мне теперь некуда деваться. А ведите, хлопцы, по ночам лес. Он у нас за гостя будет. Прошу. Написали, подписали и печать приложили. Уездному Витинскому заседателю. Онных холопов на вечное пользование продаю пану Грохольскому зволыне. Поехали. Пан, отведите в табор! Шляхте волшебски. Мое нижайшее почтение вельможному пану. Каковец? Графа хм. А знает ли пан Грохольченко, кого ему покупает эконом? Халопов. Он токсиков. Они все кормоляковцы. Мы этого не боимся. Вероятно, вам ничего не известно о Кармеляке? Малость известно. Я этого разбойника видел собственными глазами, как сейчас, пан эконома. Неужто? Клянусь, это дьявол! Я словил его, но он удрал. Я словил его снова, но он снова удрал. Пусть бы он мне теперь попался. Не выпущу из рук. Помогай вам Бог! Холопов, по приказу моего пана, забираю с собой сейчас. Сейчас? Пан Грохольский передал на издержку. Выпустите Холопов пана Хлопицкого. Принимаю десять голов. Вам надо расписаться в реестре. Коль вам удастся еще раз словить кормилюка, дает своего пана десять тысяч. Садись, стой, Стерадис, садись! Не бой испанской карепи, садись! Давай-давай, хлопцы! Живейсь! Поехали! Don't perform. Colored by going интерlockery on the ground three day. Search. On the right every day. Try to follow. Сандастили, сапожки, соморожки. Да а что и при Поехали. Посон неподходящий. Наши приехали. <смех> Наши приехали! Пан Альшевский, ради бога, что случилось? Кормелюк вернулся. Теперь пана повесят. Нет никого. счастливый случай. Спасите меня. Я верну пану хоторог. Я, я золочу пана. Поздно. Ты еще молод. Жизнь для тебя только начинается. Ты должен возвратиться к панству. К панству. Ну. Но пан советовал мне искать другое пристанище. Я нашел. Он идет. Вы, кажется, помирились, а? Я пленника сторожу. Пан Панов сторожи. Ну помогай, бог. Теперь я рема покараулит. А нам с тобой поговорить надо. Пойдем. я? Какая нам польза от твоей смерти? Выкуп надо бы взять. Я дам выкуп. Помоги. А замочу. А вольную, вы и проник. Вольную. На всю жизнь. Куда угодно, на все четыре стороны. Все делаем. Спасибо. кто-то молчит. Не знаю, какой из тебя мне соратник. Ты же не мужик и пан не пан. Одна ли у нас дорога? Мне нет возврата. Нам надо бежать из этого проклятого края, в Бессарабию, куда-нибудь на вольные земли. Да будем день, хороший хутор, и будем жить, как я Видишь, о чем мечтает, шляхта. А ты хочешь всю жизнь прожить в лесу? И тебе поныть знать, чего я хочу. Наша земля мужицкая тут. Пускай поливдит, араби бегут. Конечно, у каждого свое. Но нам с тобой по дороге. Я тебе не разу еще пригожусь. Ну, посмотрим. Князя Туманова Безгубка знаешь? Знаю. Погости у него. Разведай как там охрана. Понимаешь? Сделаю. Но Хлопицкий выдаст меня, если отпустишь его. Не бойся. бана не отпущу, пока не вернешься. Здравствуй, Здравствуй батька Здорово, люди добрые. Здравствуй, то Отовсюду к нам приходят люди Атамат. Из Уманщины, из Подчеркас, из Гайворона. А ты, кажись, из Головчини. Помнишь, Иван, как пришлось мне свою хату бросать? Не пошел тогда со мной, а теперь и тебя допекло. Нет, Держи! Добывай житьё! Пустырь! Пустырь! Куда же ты с утра девалась? В Караченце к себе в хату ходила. Сколько лет уставала хата. Возьми, напекла тебе на дорогу, и остапу гостинчик. Он же без матери. Спасибо за тебя и за сына. Провожу тебя немного. Скорее. Смотри, пан, обманив, убью. Да, все, да. Только доведи до фольварка. Я вам сейчас покажу живого пана, чтобы раствердить вас. Пану драл! Максимку зарезали! Пану драл! Максимку зарезали! душе много не надо. Бочка меда и мы восстановим их против кармалюка. Поручим это дело Апанасенко. Альшевский. Предлагаю использовать этого шляхтича. А не лучше подождать войс? Панство должно само защищаться от разбойника. Наконец-то я слышу разумное слово. Довольно ждать. Скоро все холопы станут разбойнички. Из моих владений каждую ночь бегают в лес. Я уже сам не уверен в прочности моих дворцовых стен. А что если Альшевский откажется? Этот шляптич храбрых, а неожиданно всегда действует. Сейчас увидим. Я прошу защиты вашей светлости. Я натерпелся много притеснений от польского дворянства. Если б я у вашей светлости мог найти приют хоть на неделю. Управляющий передал мне просьбу пана. Клянусь с пан найдет у меня хороший приют. Давно пан вернулся из лесу? Как поживает Кармалюк? Это недоразумение. Клевета. Я был пленником корморюка. Какая наглость, а кто предлагал меня повесить, клевета, у вас нет доказательств, я вижу пан Философ. понимаю. Ну чего молчишь? Разве не слышишь? Шляхтич не понимает. Даем нам по нить. Волчей по нам. я до берега. Речка быстрая, широкая, и лед уже плывет. Слышу, гонится. Куда бежать? Сорвал в петельщита ворота и в речку. С берега начали стрелять. Вот-вот попадут. Попадут. Да разве вас батя пуле возьмёт? А? Угу. Носила меня по воде, пока до того берега добрался. Вылез, а в лава тут. Собрать бы у всех по у моря-океана и утопить. <laughs> Нет, остаток, даже вода не примет столько паданий. Дед, глаз идет. А ты какой. Девки про тебя песни поют. Вижу, орел. Здорово, батька Атаман. Спасибо, что пришел к нам на Смилянщину. Давно ждали. Парнем еще был. Ливщину помню. Подумать ходил шлях шляхту громить. Да недавно им Господь победы. Благослови тебя Господь на правое дело. Степан, кто тебя прислал сюда? Андрей прислал. Беда атаман. Максимку зарезали, пан удрал. А плавай собирается на лес. Завтра в Караченцах паны ставят бочку меду, на Святого Духа людей собирают. Собирают? Mm -hmm. Ладно, поедем в Караченцы. Знаете, кто одной с верит? Не стесняйтесь. мы за зной казацкой крови эй, эй, эй. А когда ж, мы казаковать будем? Не задерживай, не задерживай. Подходи, кто по-нашему понимает. У, вора, по шлану Варюка, ты можешь из кормолюковской ватани? Признавайся. Да от не станут, раз поймали. Не виноват я, меня кормолюк раз посылал. Слышите, люди, своих селян кормолюк грабит. Врет. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Палашка, здравствуй, дорогая, здравствуйте, здравствуйте, родные. не будете черпеть с этого душеглуба, всем селом надо пойти облавой в лес. Не беспокойся, пан, я тут. Народ тебя жалует, бей. Бей за свою панскую веру, за Батаги, за панщину, за искалеченных людей, за проклятую крепостную долю. Тарас, подойди ближе, гостинца тебе приведет. Ты говорил, Тарас, что ловы у тебя пропали. Отставь, веди сюда волок. Бери на хозяйство. Платировал на банских корчах выкормлены. Ну, скажи теперь, я, когда тебя там открасть посылал? Да что бесчестить меня вздумал? Паны заставили мало, душа продажная. А ты тут кто? Меня все знают. А ты к нам чего пристал? Не гони. Ты с панами. А Тимоха с нами. Кто панами? Ты отпустил пана. Ты Максимку зарезал. Я все знаю. Подурел. Смотрите ему на ночь. Панские сапоги где взял? А сапоги продался? Эй, за Эй! Эй! Убей, не я. А сапоги что взял, то взял. Привет! Этот нож потерял! Стой! Я Рема, сын мой. Пустите его. Матя! Oh <laughs> Thank <laughs> you. Только что ты, гостил у князя. Думал, что уже не вернешься. Мое слово железо. С Чем пришел? Все устроил, чтобы на Хлопицкого напасть. Малое дело, Паныч. Не вылетает орел, мух ловить. Не за этим я тебя посылал. Хлопицкий готовит облаву. И сегодня, завтра придут войска. Моя стратегия проста. Сегодня ночью напасть на Хлопицкого. Отжечь. Соседи бросятся на помощь. Князь пришлет свою в свою страну. А внезапно напасть на князя. Ишь ты как он. Ловко придумал. В Хлопицкого. Стороны сада, глубокий я. В стене старая беседка. Вот ключ. Буду ждать тебя у стены. Ладно. Батя, возьми меня с тобой. Уже не маленький. Возьми. Мало еще. А может взять? Пускай, приучается панно убить. Возьму. Пока не дам знака, не двигаться с места. А ты оставь. Оставайся с хлопцами. Стефана слушай. JON <laughs> JOSHUA Купил свою вину перед баском. Пусть прошлое будет забыто. И чего, что долго Баска не заберет? Чего, чего? Значит, не управился. А может, что случилось? Месяц круглый-круглый. А бывает. Монота, Непонятно. Наверное, что-нибудь случилось. Ой, Остап, не терзай вот. меня. Верное слово, шел бы ты лучше домой. И долго же атаман знака не подает. Он на громадном по А Блюк светит. На работу взялся. Помогай ему, Господь. Так вот, и полыхали. Хоранили, мы разгромили, как погнали тебя на Катар. Могил под показали. Степан хрестный строгал. Больше сил терпеть атаман. Паны как бешеные. Хлопицкий мужиков в Пан Залозинский детей травит собаками. Рыбонский гоняет на панчеру в цепях. Настал час судить нам панов. И одного, и двух. Все панство. Панов кучка. А угнетенных море. Кинь каждый пана камышек, Маленький камышек, Все панство. Каменный король придушите. Ждем своего справедливого суда. Вашего справедливого суда. Разобьемся на три отряда. Я с Степаном засядем за болотом на князя Туманова. Андрей пойдешь на пана Янчевского. Иван, на посессора Нучкина. Ударим все разом. Тимко, вызывай людей. Припомни по нам, Калиевщину. Может, выйдет вас где-нибудь на селе, в хате переждетена? Не гони, атаманы табора, не гони. За Смелянщины пришел сюда умереть честной смертью. Идите с Богом. Надо сказать ему. Ульвара князя пригнали много войск. Опять эта мама пойдет за из... собой. Табор, надо бежать. Табор? А где же я был? Там уже никого нет. Никого нет? Нет никого. Много войск. Надо найти атаман. Машка! Передай атаману, чтобы не возвращался в табор. Слышишь? Солдат поставить по хатам, а господину поручику отвезти комнату в флигере. Прошу простить, но все сбежались ко мне. Во дворце полно гостей. На расписи мы выступаем в лес. Пустите! Да там зашел. Да мне княжа надо видеть. Пойдем кач. Пускай идет. Чего тебе? Я князь, говори. Да уж такое скажу, что все по мне Thank you. Adenar? Adenar. Кормелюха. Мы с тобой по одного поля ягода. Кармалюка по нам продаем. Где он? Где же ему быть? Таборь отсиживается. Он будет в наших руках. Для нас честью. Мои солдаты. На утро обложит Медвежье Богово. На утро. Его предупредят, он опять убежит. Надо сейчас захватить. Ночь лунная. Натри. Не думаешь ли до нас и дурачить? Но я же сама пришла в ваших руках теперь. Прогнал он меня. Сердце на него и я в табор. Я пришла. Слышишь? Слушай. Ну Идем. Да. Я горит. Кармалюк зовет. В Помещик Апанасенко просит у вашей светлости приют. Что? Апанасенко? Проводи его куда-нибудь на заднюю половину. Господа, хотя я и не имею чести принадлежать к польскому дворянству, но всегда готов к услугам. Хорошо, хорошо. Мы знаем, что господин Апонасенко благонадежный и верный человек. Проводи. Могу вас успокоить. Войска окружили лес. Утром Кармалюк тепят предстанет перед паном. Снова чести. Мы с ним расправимся. Теперь он у меня не убежит. Наконец-то развеется этот кошмар. Я больше не в силах. Молитесь вслух. Чтоб Господь помог поймать разбойника. О! Что такое? Ты как сюда попал? Он просто на дворе вашего плеча. 친구들이 사람들이 газ Creek 이만 дрессировал своих борзых на наших людях. Пан Завозинский, сколько девчат обесчестил, а? О -о -о. и сам вельможный пан Терещенко сотни людей замучил, крови их напился. А ты не прячься, не прячься, Панасенко. По своим поступкам ты равный среди панов. Рекрутщину за то, что торговал людьми. За голод, до насилия, за взятки, за то, что пан! Слышите, ясновельможные кровопийцы и панские прислушники? Не жить вам на нашей земле! Сажа, с оружию! Не утруждай! Не так, князь! Ну, что? А ну, дощи няня! Кого нет. Кто обманул у нас дрник. А я знаю. Подождите, придут. Аж ты, ваша пародия. Дед. Ты привела, Пашу. Кровь паническая. Кровь людские слезы людца. Молчи, ну, старый колтук. Я молчал долго. Там мой колегивщины молчал. А теперь скажу. Упадет на вас гнев великий, как кара с неба. Пришел ваш час. Я, Фраю, я, Кармалюк. Тьф, там ты, собачий грудь. А я человек. Проклятые, кровью заплатьте. Я давно подозревал, что она хочет спасти разбойника. А ты думал, Иуда, что я продам атаман? Повесить ее. Слышите? Чего тебя на корте берет, заплёванный понише? Подождите! Я предлагаю использовать как приманку. Отпустите ее! Возвращай русский солдат. визитель Гетмановский лес. Там похоронь. Старый табор не возвращаться. Французское гнездо спалить! Атаман, из далеких сел поднялись люди, ждут твоего приказа. Скорпо передал, что хочет встретиться с тобой у Аляны. Ладно, пускай приходит. Я скоро там буду. Атаман, не я встал. Не Дмитриосов. Ее в хате, а я останусь во дворе. Давайте с корнем вырвать, проклятая панция.